Итак, П7. Становите соответствие между исходными веществами и суммой коэффициентов в полном ионном уравнении реакции. Все электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность. Первое, что нам нужно с вами сделать, это записать уравнение вообще изначально в молекулярном виде. Значит, цинк плюс купрум хлоров образуется у нас. Цинк хлор 2 плюс медь. За счет того, что цинк более активный металл, он способен вытеснять из состава раствора непосредственно медь. Значит, и Записываем в ионном виде. Цинк плюс Купрум 2 плюс плюс 2 хлор минус образуется цинк 2 плюс. Плюс 2 хлор минус, плюс медь. Если посчитаем а, сумму всех коэффициентов, значит у нас здесь стоят единички. Мы их тоже складываем. У нас получится 8. Тем самым ответ 1а у нас будет 8, что соответствует второму а, нашему варианту. Далее а, пункт Б. Ферум хлор 3 плюс аргентум NO3. Что мы видим с вами здесь? У нас обменная реакция с образованием. Феррум NO3 трижды плюс аргентум-хлор, причем аргентум-хлор малорастворимые соединения, мы ставим а, стрелочку вниз. Значит, нужно нам еще и уравнять. Далее, после того, как мы уравняли, записываем уравнение в ионном виде. Феррум-3+, плюс 3-хлор-минус, плюс 3-аргентум-плюс, плюс 3-эно-3-минус образуется. Феррум-3+, плюс 3, 3, -плюс, плюс 3 но 3 минус образуется ферум 3 плюс, плюс 3 но 3 минус плюс 3, аргентум хлор значит все мы с вами складываем у нас получается 17 то есть правильный ответ у нас b5 следующий пункт В NH4 фтор плюс кальций NO3 дважды опять же обменная реакция с образованием NH4 NO3 кальций втор 2 причем вещество малорастворимое оставим стрелочку вниз Уравниваем, ставим двоечку перед веществами с NH4+. Записываем в ионном виде. 2 NH4+, 2 в Тор-, минус, плюс кальций 2+, плюс 2 NO3-, минус, образуется 2 NH4+, 2 NO3- минус, и плюс кальций в Тор-2. То считаем сумму коэффициентов. 12 у нас с вами получилось, то есть ВС, соответственно, у нас будет с вами 3. И последнее это пункт Г, калий УН OH плюс H3ПУ4. Обратите внимание, здесь написан избыток. Что же делать? Нам нужно правильно составить соль. Раз у нас записан избыток нашей фосфорной кислоты, значит, соответственно, мы должны записать кислую соль. Значит, самая кислая соль, которая у нас возможна, это калий H2PO4, то есть дигидрофосфат калия, и выделяется одна молекула воды. Обратите внимание, что H3PO4, эта кислота э, относится к э, либо средней, либо к слабой, да, то есть чаще всего мы ее не расписываем в э, полном ионном уравнении. Значит, уравнивать нам здесь ничего не нужно, что мы с вами записываем? Калий плюс, плюс OH минус, плюс h3PO4 образуется калий плюс, h2PO4 минус и вода. То есть сумма коэффициентов у нас равна 6. И Г, соответственно, у нас будет 1. То есть правильный вариант ответа у нас А2, В5, В3, Г1.